Итак, друзья, добрый вечер! На связи Максим Петров. Сегодня у нас интересная тема. Как начать жить на проценты? Многим этим задаются. И, соответственно, будем сегодня говорить непосредственно про это. Итак. А, о чем же говорим сегодня, да? то есть а, говорим сегодня о четырех основных вещах, то есть первое это два способа создания капитала, да? то есть о, о чем мы в принципе говорили, то есть это, ну скажем так, чудес ничего не придумали, нового ничего не появилось, есть активные доходы, есть пассивные доходы, да? то есть вот каким образом создается капитал, он может создаваться активно он может создаваться пассивно. А, поговорим про активный доход. То есть, я в свое время обещал, что... Сделаем, может быть, вебинар отдельно по поводу увеличения дохода. То есть немного сегодня, ну как немного, я думаю, что уделю я этому внимание. Это про увеличение активного дохода. То есть, пожалуйста, поставьте плюсики, кому вот интересно было бы узнать сегодня, каким образом можно увеличить активный доход. То есть, какие можно использовать инструментарии для этого, для увеличения активного дохода. Про это непосредственно поговорим. Поговорим про пассивный доход. Но, опять же, с учетом ограниченности времени, да, то есть что, что смогу, расскажу. Приведу определенную статистику, покажу, ну объясню, что такое пассивный доход в моем понимании не факт, что это абсолютно правильное понимание, но тем не менее то, что я считаю пассивным доходом, потому что часто приходится слышать, что люди по порой подменяют понятие пассивного дохода активным доходом, ну, вернее про активный доход они называют это пассивным доходом, хотя как таковым пассивным доходом не является. Ну и соответственно тоже поговорю, что можно сделать прямо сейчас, что стоит сделать прямо сейчас для увеличения активного дохода, что нужно делать прямо сейчас для увеличения пассивного дохода. Мы рассмотрим две стратегии получения пассивного дохода то есть это вот то что э, на семинаре итак э, периодически возникает в самом начале записи в самом начале э, вопросы будет ли запись техническая поддержка отвечает что запись будет единственный момент э, будут подарки да то есть э, смотрите в записи ну подарки не получите Поэтому, кто, кто любит подарки, кто любит, что называется, халяву, да, то будет определенный тест, вопросов аудитории, правильно ответивший человек, соответственно, получит интересный подарок. Да, то есть, некая такая, ну не лотерея, а правильный ответ, то есть, первый правильно ответивший получит приятную, приятную штукенцию. Итак, давайте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 Основное различие, да, основное различие заключается в том, что в рамках получения активного дохода это, дел, это требует наших определенных проактивных действий. Да, то есть вообще в идеале пассивного дохода нет. Вот кто считает, что есть просто вот пассивный доход сам по себе, поставьте пятерочки, кто считает, что можно получать просто пассивный доход, вообще ничего не делая. А, я наверное, скажу, что.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 Опять же, сайт с хорошим трафиком, да, сайт нужно создать, в трафик нужно вложить, то есть, в определенный момент времени нужно сделать какие-то проактивные действия. Вопрос, как много вы это делаете? Если вы регулярно создаете сайты, то в этом случае этого не требуется. Итак, давайте вначале поговорим непосредственно про активный доход, да, еще про пассивный доход будем общаться. То есть, два способа создания капитала, вообще, в принципе, капитал.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 Еще раз, следующим шагом идет инвестирование капитала для покупки активов. Об этом тоже еще сегодня непосредственно поговорим. Итак, задача номер один, которая должна в принципе стоять во главе угла, заключается в том, что в первую очередь мы должны создать капитал. Ребят, может показаться там, потому что здесь разные люди присутствуют, да, то есть есть люди, кто уже погружен в сферу инвестирования, есть люди, кто там первый раз только пришел. Поэтому давайте, чтобы была единая картина.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 И чтобы это была единая система в рамках единого текущего вебинара, поэтому какие-то вещи будут очевидными, какие-то вещи покажутся там новыми открытиями, но тем не менее, то есть это, наверное, правильно поговорить вот именно в таком ключе. Спасибо большое за ваши семерочки, очень авозывчивая аудитория. Благодарю, кстати, не вижу, кто не хочет этого, да, и не хочет подписывать соглашение, тогда поставьте двоечку, и, в принципе, можете вебинар покинуть. А, поэтому...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 доходом. Итак, вот я выделяю четыре основные стратегии оптимизации ускорения роста и эффективность. Соответственно, первая – оптимизация, сокращение выплаты налогов. Очень мало людей задумываются над тем, каким образом можно сократить регулярные выплаты. Выплаты при этом могут быть абсолютно разными. То есть, во-первых, это сокращение ежемесячного платежа по кредитам. Люди не задумываются об оптимизации, да, не совсем понимают, что такое процентные ставки, на что они влияют, доходности по депозитам. Очень сильно закредитовано население в России. Наверное, ну, да, не так сильно закредитовано, как может быть в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, там долговая нагрузка физических лиц еще выше, но тем не менее, все равно размер ежемесячных платежей, которые мы направляем с нашего дохода, он достаточно существенный. Пожалуйста, присутствующие участники, напишите, сколько в процентах, в процентах от вашего дохода идут платежи на кредиты. Кредиты, потребительские кредиты, ипотеку, кредитные карты. Вот прямо в чате сейчас напишите процент, да? то есть, сколько процентов вы отдаете непосредственно на погашение кредитов. Многие даже этих цифр не знают. Здорово видеть, как нулим. У кого-то 15, у кого-то 100. Да? На самом деле такая очень аудитория классная, что и, и нули есть, и 50% тоже есть. Разные встречаются, ну, разные на самом деле варианты, больше ноликов. Смотрю, в среднем 20. Да? Но средний показатель по больнице действительно 20-30% у нас идет ежемесячных платежей на погашение кредитов. Поэтому... Когда мы говорим про оптимизацию, то есть, про вот эту вот волну, которая может запустить сокращение расходов, то это сократить ежемесячные платежи по кредиту, реструктурировав его. Очень многие дорогими кредитами являются, как правило, кредитные карточки, потребительские кредиты бывают достаточно дорогими. Возьмите и реструктурируйте эти кредиты. Да, полностью уничтожив кредитные карточки, объединив в единый пул кредитов, в едином банке, ну, объединив обслуживание. И сейчас еще все-таки есть возможность под выгодный процент осуществить рефинансирование. То есть размер кредитов у вас не уменьшится, но у вас уменьшится размер ежемесячного платежа. Если у вас уменьшится размер ежемесячного платежа, то здесь сразу возникает два варианта. Или вы можете, если вы согласны платить столько же, просто раньше закрыть кредит. Ран, ну, раньше уменьшить долговую нагрузку. Или второй вариант – разница, которая у вас остается, да, ну, условно вы платили 30 тысяч рублей по кредитам, а начали платить 15 тысяч рублей по кредитам, то 15 тысяч рублей можно направлять на инвестиции. Получение налоговых льгот. Опять, очень мало людей задумывается над тем, какие можно получить налоговые льготы из тех, что делаю лично я, применяю к себе. Да. Ну, Во-первых, это налоговые льготы за ребенка, ну сейчас не применяю, потому что я там официально. Не работаю, да, то есть с зарплатой в 13% где бы то ни было. Но тем не менее, если есть официальный доход, если есть официальная заработная плата, то есть за каждого ребенка есть налоговая льгота. Оплата медицины себе и близким. То есть у меня мама поехала куда-то в санаторий, да, в этом случае оплачиваю непосредственно я ее лечение, но тем не менее я имею право на получение налогового вычета да, за то, что ну, Мама пошла какой-то курс ну, в больнице да, или в санатории. На отдых у нас есть налоговые льготы, на покупки недвижимости, индивидуальные инвестиционные счета, страхование жизни. То есть здесь, здесь просто вопрос получения налоговых льгот. Да? То есть посмотрите, что можно получать, а заплатите, не знаю, там 15, две, три, 5 тысяч рублей налоговому консультанту, который в принципе разберет ваше текущее положение и поможет вам получить определенные налоговые льготы. То есть это тоже, соответственно, показывает, ну, то есть расходов у вас будет меньше, вы будете платить меньше налогов. А, оптимизация налогов в бизнесе, да, то есть в своем собственном бизнесе, если вы предприниматель такой, допустим, как я сейчас, то в этом случае можно, там, вопрос оптимизации налогов, он достаточно большой, по-разному можно это сделать. Получение социальных льгот, да, то есть социальные льготы нуждающиеся, многодетные родители, отдельные льготы категории клиентов, э -э -э ну, то есть, опять это может быть не только вы, это может быть родителям. Допустим, вы помогаете родителям, родители имеют право на льготы, в этом случае там это можно использовать да на обучение абсолютно правильно здесь не указал на обучение на обучение также можно использовать налоговые льготы материнский капитал государственная поддержка гарант, гранты субсидирование да то есть здесь просто нужно посмотреть что что происходит а, как бы я говорю что начинаем с самого простого да ну единственное наверное, государственная поддержка какого-либо льгота формата получить а, но это нужно сделать один раз, может быть, побегать, может быть, собрать эти справки, но вы это делаете я один раз и в каких-то определенных моментах это можно делать на автопилоте, допустим, там через Сбербанк, у них есть специальные сервисы по получению налоговых вычетов, а, есть определенные сервисы, которые, да, заплату эту берут, но, тем не менее, полученные льготы могут быть гораздо больше, нежели, чем затрат. Это сделали один раз и получили, это, нужно называется, с сделали такой этот мячик, да, снежок и непосредственно подошли к горке и его катнули. Следующим этапом стратегии увеличения дохода является ускорение. То есть ускорение ускоряться вы будете в случае сокращения расходов. Да, ежемесячные расходы, которые вы фиксируете, их можно сократить, проверено на себе, проверено на клиентов. И когда я ввел еще клуб миллионеров, и в дальнейшем сейчас, когда сопровождаю, когда идет вопрос о сокращении расходов, сократить расходы на 10%, процентов, это вообще просто вот так вот по щелчку можно сделать. Процентов на 20-30, это действительно реально, то есть этого можно достичь. Другой момент, очень важный момент, это не должно становиться неким таким... Как это правильно сказать? Но ну, вот просто в семье у меня есть люди, ну, в семье в широком понимании, да, которых, у которых фокус внимания исключительно на сокращение расходов, исключительно на сокращение расходов. А в какой-то степени это становится неприятно даже смотреть на это, да, то есть когда просто ну там человек готов пройти Лишние 2-3 километра для того, чтобы дойти в магнит, потому что там молоко дешевле. В какой-то степени это неприятно. Просто это должно быть фан, это должно быть фан, это должно быть удовольствие, потому что не надо превращаться в скрак, в скряк, в плюшкиных, когда вы зажимаете расходы там как только можно ужать, потому что это вроде бы как приведет к ускорению ваших, вашего капитала, ускорению той суммы, которую вы можете направить на инвестиции. Нет, это должно быть фан, это должно быть легко, это должно быть на автомате. Покупать продукты оптом и раз в неделю да, в каких-то магазинах-дискаунтерах, до которых там дольше добираться, допустим, но, тем не менее, там есть какие-то акционные вещи, которые вы тоже самое можете купить за меньшие деньги. Оплачивайте только наличными, то есть, если вы платите кэшем, проверено, да, что если платишь кэшем, отдаешь свои родные, в этом случае 10% можно сократить расходы. Учет расходов в приложении. Да, есть сейчас много удобных приложений, когда вы просто фотографируете чек, его сканируют, автоматически подгружаются расходы. А сокращение потребления коммунальных услуг, то есть это опять-таки какая-то разовая штука, которая в дальнейшем может, может очень помочь, да, то есть, я не знаю, там, энергосберегающие технологии, бытовая техника класса А+, да, энергосбережение не знаю, проклейка окон зимой, да, чтобы меньше воздух отапливать. Вроде бы мелочи, но с учетом того, как раз тут тарифы на ЖКХ, это становится там серьезным вкладом в коммунальные услуги. Ранее бронирование, сайты агрегаторы купонов, да, различные там купонаторы, группоны. Можно просто элементарно посмотреть, что к этому приводит. Совместные покупки и совместное владение крупными активами. То есть... Олег пишет, вот неодимовый магнит на счетчик воды. Могу рассказать свою историю, поставьте пятерку по поводу неодимового магнита. Была у меня такая история в моей жизни, да, я, я ее признаю, я, я про нее рассказываю, потому что в этом случае, в этом случае я просто вынес очень хорошие уроки. Так, ну я смотрю, особого желания нет рассказывать. Давайте тогда про неодимовые магниты не будем. А, то есть седьмой пункт это совместные покупки, совместное владение крупными активами, когда, ну тот же самый каршеринг, да, вместо автомобилей, когда совместная покупка дачи какой-нибудь, совместные поездки куда-нибудь, да, то есть аренда. То есть не в отеле проживание, да, а аренда виллы с обслуживанием, порой может быть более премиальное обслуживание за те же самые деньги. Ну и аренда вместо права собственности, да. То есть вот этот восьмой пункт очень хорошо позволяет сократить расходы текущие, да, когда просто вы берете и считаете, сколько вам обойдется аренда какого чего-либо дорогого. Ну, то есть опять-таки это может быть дача, это может быть садовый участок, это может быть Квартира, в которой вы живете, это может быть автомобиль тот же самый. То есть, где показатель P на R выше 10, то в этом случае лучше арендовать. Что это значит? Там, где, ну, условно, квартира стоит 10 миллионов, а в аренду такая же квартира создается, не знаю, там, за, сдается, допустим, за 300 тысяч рублей в год. То есть, PIN R в этом случае значительно выше 10, и вам выгоднее арендовать. То есть, любая аренда, берете стоимость аренды, вернее, цену, цену актива, которым вы хотите владеть, делите на стоимость годовой аренды и смотрите, то есть, если показатель выше 10, то вам выгоднее арендовать, если ниже 10, вам выгоднее купить. То есть, когда вы вот сейчас там, меня спрашивают мое отношение к аренде гаджетам, да, то есть сейчас очень получается, получается, есть такая тема, да, мулька, покупаешь Samsung или iPhone и сдаешь их в аренду таксистам, то есть они платят аренду. В этом случае действительно показатель PNR он, он очень низкий, да? то есть окупаемость 6-8 месяцев. То есть он там составляет в районе 5-6 показателей. Но когда, допустим, я снимаю квартиру, где мне показатель p составляет 63, квартира стоимостью 100 миллионов сдается за там, 1 миллион 300, 000, 1 500, ну, грубо говоря, 1 миллион 500 в год, то в этом случае я предпочитаю, предпочитаю арендовать. То есть, если вы, смотрите, если вы арендатор, то вам выгодно, когда показатель выше. Когда вы становитесь собственником и в аренду сдаете, да, то есть стремитесь, чтобы у вас этот показатель был как можно ниже. Я смотрю, люди все-таки требуют рассказать свою историю про неодимовые магниты. А, была такая история, да, то есть, когда я там уволился с Сбербанка, когда пошел в свое, так что называется, в свободное плавание, и у меня был клиент, очень, очень хороший, да, то есть очень теплые отношения, который меня тогда очень сильно поддержал. Я безмерно благодарен человеку. Он пустил в квартиру. Очень классная квартира, это в Воронеже было. И он меня пустил абсолютно бесплатно. Сказал, оплачиваю только коммунальные услуги. Оплачиваю только коммунальные платежи. Но дело в том, что там были какие-то определенные нарушения. При проектировании и что-то было с водой, то есть горячей воды фактически не доходило да, до моего этажа. То есть, должен был стоять бойлер. Были холодные батареи, то есть, стояли там отопительные приборы, причем пол еще с подогревом был. И поэтому при, приводило к тому, что затраты на электричество были где-то в районе 6-7 тысяч рублей в месяц, только электричество надо было оплачивать. А, у меня была не самая лучшая ситуация с финансами, да, и в этом случае я как раз таки нашел тему с неодимовыми магнитами, а, у которых высокая удерживающая способность, и просто взял на счетчик, шлепнул этот неодимовый магнит, чтобы счетчик не крутил. А как говорят, как в том анекдоте, да, что еще бы крутил в обратную сторону, чтобы тебе компания с бытовая доплачивала. Но у меня, в конечном счете, это закончилось тем, что вся эта история я, по сути, воровал. То есть, я сожжал неправильные семена, я воровал, да, то есть, я тратил электроэнергию. Ну, меня и так, в принципе, пустили бесплатно жить, только оплачивая коммунальные платежи, я тут еще даже пытался выкружить что-то, выторговать, но в конечном счете, все равно приводило к тому, что, приводило, привело к тому, что я все равно эти деньги платил, просто я их платил по-плохому. Это были различного рода штрафы, это были поломки автомобилей. Когда я прочитал книгу там, «Кармический менеджмент», для меня стало все понятно. Но я определенный урок вынес и понял, что так поступать не надо. Ребят, если вы воруете, не сокращаете затраты. Одно дело, когда вы ставите электросберегающую лампу и просто потребляете меньше. И совсем другое дело, когда вы начинаете воровать, то есть вы действительно начинаете не платить за то, что вы должны заплатить. В этом случае все равно придет момент, да, и все равно заплатите. Просто заплатите по-плохому. Да? Это может быть опять-таки поломавшаяся машина, вас кто-то ударит. А, не знаю, там, ремонтировать надо будет, что-то сгорит, какой-то электроприбор, еще что-то. То есть, деньги вы все равно эти заплатите, просто заплатите по-плохому. Когда я понял, что, ребята, там, вселенная устроена таким образом, что ты все равно заплатишь, только заплатишь по-плохому, я решил, ну, зачем так поступать, когда ты действительно можешь там платить по-хорошему, и все будут при этом довольны. Ты будешь платить поставщику, он будет доволен, что ему нормально все это уплачивают, а, все будут довольны нежели ты, тем, чем ты потом будешь в дальнейшем ремонтировать автомобиль или еще что-то. Но У меня именно в ремонте автомобиля это выразилось. Поэтому вот если говорить про стратегию увеличения активного дохода, да, то есть первое, когда мы начинаем только ускоряться, да, то есть это непосредственно оптимизация. Второе, это ускорение, когда мы сокращаем расходы, но сокращаем их достаточно комфортно.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 активного что пассивного у вас стоять не будет ладно давайте сейчас про самое интересное да то есть э, стратегии увеличения активного дохода то есть что мы делаем э, для того чтобы зарабатывать больше ну первое э, что такое деньги да? деньги это мера стоимости то есть если к тебе приходят деньги, то значит ты что-то отдаешь. То есть деньги, они всегда приходят взамен чего-то. То есть мы не Федеральная резервная система США. Мы не Европейский центробанк. Да? Мы даже не Центробанк России. Мы сами по себе люди, которые работают, ну, которые, которые живут, работают, существуют. Да? И в этом случае, если вы получаете деньги, вы их всегда получаете взамен чего-то. Тем более, когда вы получаете активный доход то вы всегда что-то отдаете. В рамках активного дохода вы что-то отдаете. И в этом случае, когда вы отдаете, есть там пять основных источников дохода. Наемная работа сам на себя, когда вы работаете, это инвестором являетесь, собственником бизнеса. Ну вот четыре истории, которые есть у Роберта Киосаки, да, который ну, там, в квадрате денежного потока очень активно это приводит. Работник по найму, предприниматель работаю сам на себя, бизнесмен и инвестор. И в этом случае получается есть четыре источника дохода, но пятый, к пятому источнику дохода еще можно отнести некий государственную поддержку, да? то есть тоже от государства можно получать доходы. Пенсия – это же доход для неработающего человека, да, доход. Субсидирование различного рода проектов, гранты какие-то, доход, да, доход. Поэтому здесь добавляю еще пятый источник дохода, который это государственная поддержка, гранты и субсидии. Итак, когда мы говорим про четыре элемента, четыре элемента, когда, откуда мы можем получать заработную плату, ну, откуда мы можем получать, вернее, доход, активный доход, заработная плата, гонорар, форма дохода, да, заработная плата у работника, гонорар у человека, работающего сам на себя, дивиденды у бизнесмена и купоны, дивиденды у инвестора, да, то есть, вот они формы, формы дохода, которые мы получаем непосредственно. В этом случае, тогда задается нормальный, соизмеримый такой вопрос, да, то есть, что нужно сделать для того, чтобы росла заработная плата. А, опять же, если вам интересно, могу поделиться своим собственным опытом, когда у меня заработная плата выросла качественно, ну, не на 10% в год, да, а когда она у меня качественно там, за промежуток в полтора-два года увеличилась, ну, это в два с половиной раза. Обыкновенная заработная плата? Да, повышать ценность для работодателя, но опять ну, широко поставленный вопрос, да, опять общие слова, но что значит повышать свою ценность для работодателя? По поводу покупать доллар или нет, сегодня тоже еще про это поговорим, когда будем говорить про пассивный доход. Смените работу, повышать свою ценность, повысить уровень квалификации, хотим знать мой пример. Смотрите, без повышения квалификации. То есть, да, первое, естественно, первое, что приходит на ум, это повысить квалификацию, тем более, если там, работодатель готов половину предложить, я готов пойти туда-то. Давай ты мне половину оплати, половину оплачу я, и я буду от этого эффективным и докажу это. Повышать профессионализм, идти на заочное обучение, брать на себя больше ответственности. Вот у меня конкретная ситуация произошла, когда я работал в тройке диалога, когда мне предложили, то есть, у меня, во-первых, был карьерный рост, сразу же директором сделали. Второе, у меня, ну, после того, как сделали директором, еще и бонус очень серьезный получился годовой, да. И все это произошло именно тогда, когда я был готов взять ответственности больше ответственности взять на себя. С конкретными цифрами, когда я пришел и сказал, смотрите, ребят, в офисе работают там 8 человек. Я там сменил Казань на Воронеж по той причине, что хотел быть руководителем. Соответственно, в этом случае я говорю, что смотрите, вот данные по филиалу, да, вот столько заработали. Доля моего дохода, вот меня как человека, который привлекает клиентов, как человек, который работает с клиентами, зарабатывает для компании, моя доля составляет в общей сложности 70%. Я не знаю, почему так получалось, это было и в Воронеже, это было и в Казани, это было и в Воронеже, причем это было и в тройке диалог, это было и в открытии. То есть, на меня приходилась значительная доля привлекаемых ресурсов. То есть, получалось так, что я продавал. Хорошо продавал, заходили очень большие деньги, потому что я говорил на языке ценностей клиентов, но опять-таки это было, во-первых, а интуитивно, во-вторых, я повышал квалификацию и я постоянно в этом развивался, мне это еще было интересно. И в этом случае у меня была, были весомые аргументы, и они не просто были, да? когда я пришел и сказал, я готов взять ответственность на себя, я готов других людей научить продавать точно так же, как я, мне надо больше зарплату, мне нужна должность, я хочу быть на визитках директором. Ну, молодой, неambитозно, чего, уж, куда уж там, что с меня взять. Был, был грех такой, да? а, В итоге, ну и вторая оборотная сторона. А если нет, я знаю себе цену, в принципе, уйду, меня заберут, да? То есть я работал в тройке диалога, не просто работал, а у меня уже есть значительный опыт за, за мною, да, есть клиенты. Которые составляют 80% активов филиала, да, то есть, ну, это, это не было манипуляцией, это не было шантажом, но между делом это вот так вот так вскользь поскользнуло. В итоге я себя продал. Когда я взял больше ответственности, когда я показал, что я понимаю, где я создаю ценность для компании, где я создаю ценность для моего непосредственно менеджера, который отвечает за и который может влиять на мой доход. В этом случае я начал ну бить прям по вот этим вот слабым местам, да, понимая, где моя ценность взаимодействуя с человеком, который за это может повлиять на это непосредственно, да, то есть на увеличение заработной платы и, соответственно, говоря, что я сделаю тебе еще лучше, да, то есть будет больше людей, которые будут продавать так, как я, и в этом случае, как только взял больше ответственности на себя, произошло качественное увеличение дохода, да, то есть там, ну сначала на меня смотрели, пробовали, но потом со временем за счет бонусов доход на зарплате очень серьезно увеличился. Поэтому, ребят, зарплату увеличивать на 15-20% вообще не вопрос, да? если вы понимаете, если вы разговариваете с человеком, принимающим решением, который очень близок к основному собственнику. Я на себе могу сказать, у меня тоже есть уже бизнес, да? то есть я не один в своем бизнесе, И я знаю, что я готов Честно скажу, я готов, если я понимаю, что это ключевой сотрудник, что он развивается, он постоянно увеличивает свои компетенции, я вижу это в результатах его деятельности, проблем увеличить у него зарплаты у меня вообще не стоит. Я больше скажу, я даже думаю, я готов увеличить ему зарплату, но с другой стороны, я смотрю это как на бизнес. И понимаю, но ну если человек как бы не хочет, ой, хромольные вещи говорю, потому что все равно ребята в команде все это слышат, видят. Но можно прийти и попросить увеличения доходов. Но знать себе цену, да, то есть показать, что я готов на себя взять больше ответственности, я готов взять на себя еще вот это, вот это и вот это, но я хочу получать больше. Если я понимаю, я ему дам шанс, я ему дам испытательный срок, и действительно по итогам испытаний я увижу, что он отвечает за свои слова, что он действительно там применяют новые технологии, которые увеличивают в общей сложности мою прибыль, да проблем нет, если у меня прибыль растет и растет за счет этого человека, увеличить ему зарплату проблем нет, но когда он просто требует увеличения зарплаты, потому что инфляция в стране выросла, потому что так положено, да я скажу слушай, иди гуляй парень и я найду тебе альтернативу поверь мне, искать мне недолго не придется, потому что а, зарплаты достаточно конкурентные, которые платится. Поэтому таким образом. Первое, что мы говорим, да, когда вы работаете по найму, вы продаете время. Форма дохода – это заработная плата, это бонусы, это сверхурочные, и в этом случае рост заработной платы может быть то, тогда, когда вы готовы взять на себя больше ответственности а, и обосновав это человеку, принимающему решение, а, где-то даже рискнуть, сказать, что я готов там, отказаться от какой-то фиксированной оплаты, а получать процент с прибыли, с выручки, но при этом блин взяться и сделать это. И тогда вы будете получать больше. второе Фриланс, очень модное слово, да, гонорар, то есть, когда вы работаете сами на себя. Роберт Киосаки тоже это говорит, работа самому на себя, когда вы являетесь узким специалистом и вы знаете что-то. То есть, это, это нотариусы, да, это различного рода артисты, фрилансеры, СММщики, да, создатели сайтов, то есть, в этом случае у вас покупают не время, а у вас покупают быстрое качественное решение определенной задач, которая позволит вы, ну, высвободить время. В качестве примера, да, что можно привести, допустим, у меня есть проект миллион долларов за 15 лет, то есть, что я говорю, ребят, ну, базовыми параметрами стратегии является минимизация издержек, которые вы получаете, но при этом люди платят все равно мне. Опять, может быть, говорю крамольные вещи, но говорю это открыто. Я понимаю, что я даю ценности гораздо больше, чем люди оплачивают. Гораздо больше, чем оплачивают. Они, могут они это сами сделать? Могут. Могут они все эти книжки прочитать? Могут. Могут они там какие-то параметры найти, как бумаги выбирать? Да тоже, блин, могут. В чем проблема – потратить 10 тысяч часов времени на изучение вопроса правильного инвестирования, и да, ты сможешь это непосредственно сделать. Но иногда, порой, могу я масло сам поменять? Могу. Могу я машину там сам перебортировать, там поменять резину? Могу. Но опять же, я готов при этом просто заплатить людям что на шиномонтаже, которые мне там за 2000 рублей перекинут колеса. Здесь вот та же самая история. Если вы в чем-то знаете, как сократить время получения конкретного результата. Абсолютно разная история, друзья, ну вот абсолютно разная история. Здесь может быть, не знаю, бюджетное путешествие вы знаете, как отправиться, да, и можете быстро найти где-то. Какие-то совместные покупки, да, то есть, я не знаю, фенечки вы знаете, как быстро сплести, кубик-рубик вы можете научить человека за 5 минут собирать, да, ну то есть абсолютно разная история может быть, просто мы даже об этом не знаем. Возьмите, спросите у своих близких у людей, с которыми вы проводите больше всего времени, что в вас получается лучше всего, с каким бы вопросом к вам обратились. То есть, это еще раз вопрос вашей ценности, то есть, какими скиллами, какими навыками вы обладаете для того, чтобы непосредственно помочь человеку быстро решить вопрос. Для меня легко сформировать человеку личный финансовый план, вообще проблем нет. Но блин, лично для меня определить вопрос, для, какая, для меня выгоднее, какая для меня выгодна ставка налогов, да, в какой форме мне лучше организовать мой бизнес, чтобы платить меньше налогов, вообще вот бухгалтерия, только в самолете в слово звучит дебет-кредит, все, сушите весла, да, у меня просто там заслонка падает, я не могу, я этого не понимаю, а для другого человека это просто вообще ваш вот, челчок, то есть это вообще ничего, сложности никакого не составляет. Поэтому здесь вот именно вопрос, да, то есть, что вы можете делать классно? Элементарно, ребят, готовился к презентации, попытался найти налоговые льготы, которые есть, а, а, ну, в одном месте собраны все налоговые льготы, да, то есть, чтобы взять ссылку на этот сайт сделать, для физических лиц, которые есть в России на 2019 год для сокращения расходов или получения налоговых выплат. Нету, ну нету, ну просто, блин, нету. Возьмите, станьте специалистом, да, потратьте один месяц на то, чтобы просто каждый день находить одну новую налоговую льготу. Поработайте в этом направлении 30 дней, ну 14 дней, 2 недели. Найдите 14 налоговых льгот легально, где люди могут получить определенную выгоду. Упакуйте это в простейший инфопродукт, да, там налоговые льготы в 15 тысяч рублей с каждых 100 тысяч рублей, стоит 5 тысяч рублей, и продавайте. То есть, если у человека есть официальный доход там, в 100 тысяч рублей, и вы ему дадите чек-лист, за 5000 рублей, каким образом он может сэкономить 15 тысяч рублей, я думаю, что это очень хорошо будет разлетаться. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто готов был бы, имея доход 100 тысяч рублей, купить шпаргалку, да, которая бы позволила а, получить налоговый льгот и сэкономить минимум а, ну сколько, давайте возьмем да, 20 тысяч рублей в год. 5000 может быть много, но ну, 1000 рублей. Вот, вот вам, ребят, да, то есть просто взять фокус внимания, послушать на Максима Петрова на бесплатном вебинаре, получить эту идею, смотрите, сколько плюсиков есть. Вот вам готовые покупатели, да, то есть покупатели, которые я, правда, не знаю, сколько, они тысячу готовы заплатить или нет, но пусть тысячу. считаем. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, 35 человек. 35 человек, которые готовы заплатить по 1000 рублей за эту историю. Стоит ли, ну вот это доход за, за две недели, 35 тысяч, но в неделю нужно идти. Третье – это создать собственный бизнес. Быть эффективным предпринимателем, но ну, здесь просто вопрос про эффективное предпринимательство, создавать собственный бизнес, который будет очень близок, может быть, к вашей экспертизе или же, в принципе, как к таковому бизнесу. И здесь, наверное, вопрос в том, что что такое эффективность бизнеса – это больше доходов, меньше расходов. В принципе, все то же самое, да? минимальные расходы увеличивают доходы. И здесь мы просто… То, что я говорю сейчас в целом о создании капитала, в этом случае можно говорить о том, что это можно применять и к собственному бизнесу. Государственная поддержка гарантии субсидирования. Да, то есть, это отдельный, отдельный чек-лист, каким образом получить от государства определенные гарантии, субсидии, компенсации. Следующее, что я рекомендую сделать, да, то есть что я рекомендую сделать по поводу увеличения активного дохода.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 Но при этом он очень важен, потому что у многих возникает вопрос, а что мне сделать для увеличения активного дохода. Поэтому вот сейчас я про это поговорил и дал определенные лайфхаки, которых хватит на внедрение в 2019 году. А, поэтому, что я рекомендую, ну, рекомендую клиентам, рекомендовал бы самому себе, рекомендую сейчас а, совершеннолетним людям, членам моей семьи в широком понимании. Это прочитать книжки «Жесткий тайм-менеджмент» Дэна Кеннеди, «Жесткие продажи» у того же Кеннеди, потому что он очень круто рассказывает про то, как нужно продавать. Даже увеличение зарплаты – это тоже продажи, это продажа себя и как нужно грамотно себя продавать. Поэтому про продажи это очень круто. Больше денег от вашего бизнеса Александр Левитас очень подает предпринимателям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 Ну и деньги мастер Грея и Антони это для людей, которые хотят, в принципе, грамотно фо формировать, управлять инвестиционным портфелем, не вкладывая значительные деньги и не развиваясь дальше там, в каких-то образовательных программах, потому что считают это лишним. Итак, первая задача – это сделайте капитал. Соответственно, я сказал, каким образом можно делать капитал активно, откуда его можно по получать и что можно по этому поводу почитать. Вторая задача ⁇ это определение финансовых целей. Да? То есть, опять-таки, христоматийная история. Все об этом говорят, мало кто этого делает, но без этого, к сожалению, никуда. Итак, финансовые цели. Все достаточно просто. Финансовая цель номер один ⁇ это финансовая защита, ежемесячные траты умножены на 6, финансовый остаток, траты в месяц умножены на 75. Финансовая независимость, траты в месяц умножены на 150. А финансовая свобода, мои желаемые расходы умножены на 150. Идем быстро, потому что у нас впереди моя еще и стратегия с пассивным доходом. То есть здесь просто, ребят, все, все предельно просто. Первые три цели привязываются к вашим ежемесячным тратам. Все. И нужно просто сесть и хорошо подумать, сколько бы вы хотели иметь какой бы ежемесячный доход вы хотели иметь. Показательным в большинстве своем, то есть, неким таким нормативом, которые люди считают, люди с доходом 8700 долларов в месяц, кто-то там, английские ученые доказали что это вот идеальная сумма в месяц, которую должен получать один человек для того, чтобы вот находиться на грани счастья, то есть быть счастливым, не париться о своих расходах, не париться о тратах, но в то же время, чтобы это не становилось проблемой. Потому что, ребят, скажу вам честно, да, я в этом сегменте достаточно давно работаю, когда у людей денег больше 2-3 миллионов долларов, да, то есть долларов эквивалент, это беда, это большая беда. Это бессонные ночи, что сделать, как диверсифицировать, куда вложить, как сформировать портфель, как защитить, а отберут, а отожмут, а что, а где, а как. То есть, это действительно не меньшие проблемы. Поэтому, если говорить про, про, про, про доход 8-10 тысяч долларов, то есть, капитал, который для этого необходим, это где-то в районе полутора 2 миллионов долларов. То есть, это вот цель финансовой свободы, которую можно, в принципе, для себя ставить. Потому что, если вы имеете пассивный доход в районе 10 тысяч долларов в месяц, вы можете жить в хорошей семье, Ой, в хорошей семье, да, в хорошей семье вы тоже можете жить. То есть, у вас будет хорошая недвижимость, у вас будет премиальный автомобиль, у вас будет хорошее образование, будет хорошее образование у ваших детей, вы можете спокойно путешествовать практически по всему миру и иметь достойный уровень жизни. Первично финансовая защита.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 Финансовая независимость получается в два раза больше, то есть вы пассивно получаете 100 тысяч рублей. Пассивно от депозитов 8%. Поэтому вот эти вот цифры, они общепринятые, да, не привязаны к доходности инвестиционного портфеля в 8% годовых. Естественно, это чистая доходность с учетом инфляции. Поэтому вот они и приводятся, и поэтому они рассчитываются. А, ладно, переходим к третьей задаче. Да, это инвестировать капитал для достижения ваших финансовых целей. А сейчас вот то что я обещал это по поводу подарка подарок правда я скажу что за подарок будет в конце а сейчас ответьте на вопросы а какие инструменты получения пассивного дохода то есть нужно написать сейчас сейчас нужно написать в чате да, циферки циферки которые являются получением то есть источниками пассивного дохода банковские депозиты Собственный бизнес, фриланс, работа сам на себя, покупка облигаций, наличные доллары, драгоценные металлы, золото платина палади, акции Сбербанка, покупка, трейдинг на рынке, на любом рынке трейдинг. Да, то есть в данном случае это может быть и фондовый рынок, это может быть... А -а -а на колхозном рынке, на продуктовом рынке, на вещевом рынке, ну то есть трейдинг на рынке, инфобизнес, то есть когда вы продаете свои собственные знания, коммерческая недвижимость в собственном управлении и биткоины. То есть скажу, что здесь несколько вариантов ответов правильных, да, тот, кто ответит правильно, соответственно, сейчас же фиксируется информация, да, то есть давайте мы дадим еще там 2-3 минуты, чтобы люди написали ответы непосредственно. Что относится к пассивному доходу? Смотрите, ребят, сколько людей, столько и мнений, да, то есть колоссальное количество. Переходим к самому главному, ребят, что такое пассивное? Пассивное, когда вот вы сделали раз, и дальше вы практически ничего не делаете, то есть сделали раз какое-то действие и получаете проценты. Депозит раз, открыли депозит. Проценты побежали, да, то есть ежемесячно выплачиваются проценты. Собственный бизнес. Вы его открыли, и в этом случае, э, ну, здесь сложно оценить, но собственный бизнес в большинстве своем не является пассивным источником дохода, да, потому что здесь требуется определенная включенность. Фриланс. Ну, гонорар, да, то есть ты должен дать результат заказчику, если ты его не дашь, а это проактивная твоя позиция, да, то в этом случае ты не получишь. Облигации. Купил облигации и руби себе купоны. Раз, сделал – все, больше ничего не делаешь, только получаешь. Пусть у вас будет ассоциация, как кранчик такой, да? Посмотрите, когда вы кран открываете, вам же нужно сделать какие-то действия, вам нужно к крану подойти, вам нужно открутить. И вот каждый раз, когда вы получаете денежные средства, анализируйте, что вы делаете – вы подошли к кранчику и открыли. Вода пошла. То есть вы что-то сделали, открыли кран, деньги, карман начал наполняться деньгами. Закрыли кран, ушли, перестал. Вот основной критерий пассивного дохода. Пока вы не подошли, пока вы не, не, не приняли решение, что вы хотите, чтобы вода потекла, решение, действие. То есть подошли к крану, открыли вентиль, вода пошла. Вот таким образом получение денег. Да? Наличные доллары? Нет. Ну, то есть что лично я отношу? К инструментам получения пассивного дохода депозиты, облигации, акции. Вот, наверное, то, что я отнесу к инструментам получения пассивного дохода из того, что было обозначено выше. Из того, что может быть, структурная нота защиты капитала. Сберегательные сертификаты, коммерческая недвижимость, если управляется профессиональной управляющей компанией. То есть если вы купили квартиру, которая у вас сдается, да то в этом случае все равно арендаторы меняются, да, то есть периодически приходится подходить, к да, смену. И вы здесь не управляете. Если вы купили недвижимость и сдали профессиональную кого в аренду, все, она у нее находится, и, соответственно, вам больше ничего делать не нужно. А сдача в аренду своих активов, управляемых профессионалами, да, то есть опять-таки покупаем автомобиль, да, тоже известная достаточно сейчас тема. Купили автомобиль, сдали его управляющей компании в аренду. Управляющая компания сама нашла водителя, сама все упаковала, получила лицензию, застраховала, забрала свои 15% с того, что платит водитель, остальное перечисляется еженедельно вам на счет. Да, да, наверное, пассивный доход, пассивный доход, но с учетом определенных рисков. Фонды, фондов то есть, когда вы покупаете, допустим, фонд, который является держателем различного рода облигаций или акций. Ну и векселя. То есть, вот они источники, откуда можно получать пассивный доход. Ну, я не могу, наверное, я буду, не я, если я не вставлю в презентацию портрет Уоррена Баффета, да, потому что здесь очень важен вопрос, мы сейчас переходим к вопросу сформирования пассивного дохода. То есть, в рамках создания пассивного дохода основная задача перевести свой капитал, свой капитал, который у вас образуется в первую очередь из активного дохода. Да? То есть, смотрите, мы увеличиваем активные доходы, мы сокращаем расходы, мы это все оптимизируем, соответственно, у нас остаток становится больше ежемесячно. Вот этот остаток есть капитал, и задача этого капитала уже вложиться в активы. Ну и здесь опять же, кто, для кого-то это не будет открытием, я много об этом говорил, что есть активы по ворону Бафту, то есть это инструменты денежного рынка, луковицы тюльпанов и коммерческие коровы. Здесь, здесь соответственно можно говорить о том, что каковы характеристики, то есть оценить. Это инструменты денежного рынка или не инструменты денежного рынка, просто чтобы у вас были критерии, чтобы можно было оценивать, потому что в получении пассивного, стабильного, гарантированного дохода, доля инструментов денежного рынка, она достаточно значительная, когда будем разбирать стратегии, соответственно, вы это увидите. Итак, что относится к инструментам денежного рынка? Депозиты, облигации, фонды фондов, а, векселя. Сберегательные сертификаты. Основные критерии всегда, когда речь идет о надежности. Это надежно, почему это надежно? Потому что это банк, потому что это государство, потому что это крупная корпорация, она надежна. Фиксированная сумма, то есть у вас всегда вы знаете сумму, которую вы отдаете, и вы знаете, сколько вы получите обратно и когда получите. Также вы всегда знаете, когда вы будете получать доход. По депозиту вы знаете, когда начисляются проценты, по облигации вы знаете, когда начисляются купоны, по э, векселю сберегательному сертификату всегда в них указано, когда получается доход. А, Но ну, и немаловажным фактором данных инструментов в большинстве своем инструменты денежного рынка являются в своей доходности а, отрицательными по отношению к инфляции. Кому понятно, что значит быть отрицательным, иметь отрицательную доходность к инфляции? Привел пример с 2003 года, да, то есть облигации, депозиты и инфляция. Можно видеть, что по доходности реальную инфляцию обыгрывают только государственные облигации, даже корпоративные облигации не выигрывают. Но данная статистика по, большему, по большому счету была обусловлена тем, что ну, по купонам корпоративных облигаций у нас, соответственно, был подоходный налог, выплачивался, а по государственным облигациям освобождалась от уплаты налогов, поэтому они, соответственно, были более доходны. Но ну, можно видеть, да, что не банковские депозиты, то есть самыми низкодоходными, являются банковские депозиты. На втором месте корпоративные облигации в России, и, ну, и на третьем месте, даже с обыгрышем официальной цифры инфляции, у нас являются государственные облигации. А, это наглядный пример в России, да, что история с, не, ну, вернее, история с инструментами, денежного рынка, инструментами денежного рынка такова, что их доходность отрицательна. Да, это все равно выгоднее, нежели, чем у вас деньги просто лежат на счете, вернее не на счете, а просто лежат дома или просто лежат на счете, не работая. Но инфляцию они там переигрывают, только если вы покупаете государственные облигации покупая через индивидуальный инвестиционный счет, соответственно, инфляцию можно всегда обыграть. И это вот первое, что, и основное, что я привел пример на российской истории, соответственно, есть масса исследований, которые подтверждают, и Уоррен Баффет тоже об этом говорит, что в Америке в долгосрочном периоде облигации никогда не обыгрывали инфляцию, да, то есть инфляция всегда была более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 третьим инструментов, третьим классом активов по БАФу являются коммерческие коровы, это акции компаний российских, Фу, не только российских, всех компаний и российских, и американских, и европейских, и китайских, и японских. То есть в принципе акции компании, то есть доля в компании, которая создает прибавочную стоимость для акционеров, то есть которая создает ценность для акционеров, и собственные бизнесы. То есть, я нисколько не умоляю собственные бизнесы, где собственник не участвует в активном управлении компании, а прибыль продолжает расти. То есть, иногда люди говорят, у меня есть коммерческая корова, у меня есть собственный бизнес. А, недавно вот, было, было общение, а, у человека сигарный салон, да, то есть сигарный салон в Москве, говорит, я делаю где-то, у меня там оборотку в месяц миллионов пять. То есть, я делаю там 15-20% в месяц. Я говорю, достойно уважения, классно. Ко мне какие вопросы? Говорит, ну просто я хочу э, получать пассивный доход. Да? То есть, мы с ним тоже начали говорить про пассивный доход. Потому что, говорит, да, я это получаю, но блин, я здесь, вот к, салон открывается в 11, в 8 я здесь. В 12 закрывается, клиенты сидят от 2 часов ночи, в 2 ночи ухожу и в 8 опять здесь иногда приходится ночевать. Да? То есть, получается, что да, рентабельность хорошая, да, можно на это смотреть, но что получается, уйди этот человек из этого бизнеса, что с этим произойдет, я ему задал вопрос, я говорю, а если уйти из бизнеса, что произойдет? Он говорит, ну блин, ну, на автопилоте он какое-то время пройдет, но я говорю, прибыль расти будет или падать? Конечно, говорит, упадет. И поэтому здесь получается, что если вы являетесь собственным бизнесом, вопрос, да, если вы оттуда уходите, что происходит с прибылью, растет или нет. А, тоже был один очень состоятельный клиент, действительно состоятельный, а, мы с ним общались, и он говорит, слушай, у меня все нормально, все хорошо, я раз в две недели прилетаю, всем хвосты накручу, Процентов 10 людей уволю и люди продолжают пахать, и я их в тонусе держу, снова через две недели прилечу. Опять хвосты накручу. Я говорю: слушай, ну смотри, ты тебе же каждые две недели все равно придется возвращаться. Попробуй вернуться через 2 месяца без накручивания хвостов. И что в этом случае произойдет с твоей компанией? То есть поэтому здесь к коммерческим коровам можно относить собственный бизнес, если вы понимаете, что он без вас существует.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 людей, да, она будет зарабатывать непосредственно более высокую прибыль. В этом случае у меня вопрос, доллар – это что, это коммерческая корова, луковица тюльпанов или инструмент денежного рынка? Нет, давайте, чтобы у вас было понимание, еще раз, это инструмент денежного рынка, доллар, луковица тюльпана или коммерческая корова? Поставьте вот, если считаете, что это инструмент денежного рынка, доллар, покупка доллара, поставьте один. Если считаете, что это инструмент э, луковицы тюльпана, поставьте два. Если считаете, что доллар это коммерческая корова, поставьте три. Луковица, корова, инструмент. Но видимо, видимо пришли клиенты, которые уже про это слышали. Окей.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 ну, Сбербанк единственно не является экспортно-ориентированной компанией. Северсталь синяя, Окрон красный и, соответственно, Новотек такой вот бледно-розовый, -бледно да, который больше всех вырос. Что я хочу показать этим? Я хочу этим тем самым показать, что, ну, во-первых, на промежутке за 10 лет инвестирование в экспортно ориентированной компании России частные компании экспортно ориентированные, да? здесь нет ни одной компании, ну, за исключением Сбербанка, да? там какая-то толика государства есть. То есть это компании, в которой частный акционерный капитал. То есть это не Роснефть, это не Газпром, ну, один вот Сбербанк, и то Сбербанк там привел в качестве примера, да? он как бы просел, но тоже там показательный. Да? То есть частные компании российские, которые экспортно ориентированы.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 Есть удобное, вы можете перепроверить мои данные. Сейчас, ребят, смотрите, здесь у меня не стоит задача вам что-то сейчас доказывать. Да? То есть, если бы, да, кабы, да, это было, а было бы, не было бы, бы. Кто смотрел мое видео, поздравление, да, с Новым годом, я сказал, ребят, купите Сургутнефтегаз. Купите Сургутнефтегаз, префы, да, и получите свои там, 20%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 Мы не можем 100% говорить, что завтра доллар будет дешевый или дорогой. Мы жили в истории, когда 10 лет доллар был 30 рублей. Мы жили в истории, когда в 2014 году, в конце года, в начале года люди купили доллар по 70 рублей, и потом ждали 4 года, чтобы потом его продать снова по 70 рублей, и то успели ли они продать его, потому что два окна было только, в... и то в 2018 году через 4 года. За этот же самый промежуток времени «Сургутнефтегаз» генерировал прибыль. И что получается? Получается, что если доллар у нас будет расти, акционеры «Сургутнефтегаз» будут за счет валютной переоценки. А если доллар расти не будет, будет расти рубль. Мы же действительно не знаем, рубль завтра вырастет или нет. Но рубль вырастет только в одном случае, если будут очень сильно расти цены на нефть.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 А если бы был купить так? Срокодневский газ это разовая инвестиция на 5 месяцев. Сделайте, расскажите, что купить. Имеет ли смысл какие то дивидендов? Ребята, это все это в за рамки выходит данного вебинара. Доллар был 6 рублей в девяносто восьмом году. Ладно, Газпром тоже был в 98 восьмом году. 3 рубля 50 копеек. Посмотрите, сколько лукой стоил в девяносто восьмом году. А Нарникель, да, Нарникель тоже интересно. Можно добавить сравнение. ребят, на investing.ru, investing investing.com. Там любые графики наложите, проведите, да. То есть у меня нет задача сейчас вас в чем-то убеждать. Я вам говорю на основе своей практики, что работает. И получение пассивного дохода является покупка акций. В России преимущественно экспортно-ориентированных компаний, потому что если все-таки вы боитесь, что доллар будет расти, экспортеры будут расти еще веселее. Итак, переходим непосредственно к стратегии а, пассивного дохода, как сформировать. Две стратегии, а, ну, первая, она, наверное, относится к людям, у которых… А, так, а, посмотрел, ничего там отвечать пока что нету. Для стратегии получения пассивного дохода капитал уже значительный, то есть у вас сейчас уже есть капитал, да, там значительный капитал, который ну, не должен быть подвержен риску или есть плюс, плюс очень важно, да, возраст 45 лет плюс. Второе, вы находитесь на стадии формирования капитала, да то есть вам нужно усиливаться в плане активного дохода, применяя стратегии активного дохода и ваш возраст до 45 лет. Ну, даже не обязательно до 45, вы все равно находитесь, даже если высокий возраст, да вы все равно находитесь на стадии формирования капитала, поэтому, как ни крути, здесь идет вторая стратегия. Итак, первая стратегия, стратегия называется «Скользящий купон». Что значит «Скользящий купон»? Когда вы берете формируете свой инвестиционный портфель исключительно из облигаций, облигации, потому что, причем подбирайте облигации таким образом, чтобы у вас ежемесячно попадала выплата купона. То есть, у вас может быть 6 облигаций в портфеле, которые раз в полгода выплачивают купон. Подбираем облигации. Если раз в полгода они платят купон, то в этом случае у вас выплата купона первая, в январе, феврале, марте. Ну, то есть получается, что вы не затарили там облигации по которым купон выплачивается только в мае а у вас облигации скользящие то есть с шести процентов 6 то есть 16 процентов 17 процентов с процентной доли портфеля вы ежемесячно получаете купон понятно объясняю то есть у вас 6 облигаций с полугодовым купоном. То есть в общей сложности выплачивается два раза в год купон. И первая выплата идет в январе месяце. Вы получили 17% купон, условно 10%, да, 1,7% в месяц получили. 1,7% взяли и реинвестировали тут же. Или потратили на себя. В феврале та же самая история. И то есть получается у вас такой замкнутый круг, да, то есть вы постоянно реинвестируете доход. Если учесть, что сейчас есть хорошие качественные выпуски с доходностью в районе 8-9%, с учетом реинвестирования полученного дохода, мы получаем там, доходность в районе 10-11%. Плюс если использовать типа, налоговую стратегию, да, через, покупать облигации через индивидуальные инвестиционные счета, то в этом случае спокойно можно распорядиться суммой где-то в 800 тысяч рублей и получать среднегодовую доходность там, на уровне... 24-25% за счет реинвестирования. И поэтому, соответственно, первая стратегия это такой скользящий купон. Когда вы формируете портфель исключительно из облигаций, когда у вас есть уже значительный капитал, основная задача стоит защитить капитал от инфляции, получать сверху доход. Если у нас ожидается в следующем году инфляция чуть выше 5%, 5-5,5%, такая инвестиционная стратегия позволит, если капитал большой, то получить доход там, в районе 10-15%. 10-12%, если капитал небольшой, то получить доходность там на уровне 20-25%, процентов регулярно получая купоны. Вторая стратегия, соответственно, она называется «Стада коров», я ее так назвал, это когда вы получаете, когда вы находитесь на второй стадии, когда вы находитесь на стадии формирования капитала, получения пассивного дохода, то есть вам важно и молоко вам важен и прирост капитала непосредственно. То есть, доля консервативных инструментов в этом случае определяется достаточно просто. Сколько вам лет, столько у вас должно быть инвестировано по принципам скользящего, скользящего купона. То есть, если мне 35 лет, то у меня 35 процентов капитала должно обеспечиваться вот этой вот стратегии скользящий купон. И э, я там что будет практикум, просто дам а, а кто, кстати, хочет список из облигаций, которые используются непосредственно для мною для стратегии скользящего купона? Ребят, будет такая возможность, да, это терпите до конца, соответственно, будет предложение по этому поводу, каким образом получить. Итак, 35 лет, 35% капитала идет по, скользящий, по стратегии скользящий купон. Оставшиеся 65% идет по стратегии ну, в идеале, да, то есть если вы не хотите рисковать, это стадо коров, то есть остальная часть активов в дивидендных акциях. А реинвестирование дивидендов для ускорения роста капитала, то есть если дивидендная доходность составляет там, 7%, то каждые 10 лет э, у вас капитал удваивается. Каждые 10 лет капитал удваивается, если у вас дивидендный доход на 7%. Преимущество – это регулярный денежный поток с чистой прибыли обычно раз в год, наряду с дивидендами рост стоимости компании, а классическая пассивная история инвестирования – разовое действие для покупки акций, то есть это действительно пассивный источник дохода. Никаких спекуляций, опять вот, вы заметили, да? Появился вопрос в чате, как только я сказал про Сургут, нефтегаз, а сейчас покупать, а что делать через 5 лет, а проживет ли она через 10 лет. Но, ну, ребят, делайте диверсифицированный диверсифицированные портфели, да, то есть, делайте стадо коров. Кто-то, может быть, не доживет, какая-то корова, какую-то корову прирежут, да, придет завтра, не знаю. Глава Роснефти скажет, ребят, нам нужна, нужны дополнительные деньги, там вроде у Сургута было, пусть он станет нашим акционером. И Сургут нефтегаз купит акции за Роснефть. Я как пример говорю, да, то есть, риски, конечно же, есть, да? но если у вас есть портфель, то ничего на самом деле, ну, не то, что ничего не угрожает, просто это действительно пассивно. Вот есть Сургут, качает он нефть, каждый день качает, каждый день. Десятки, сотни вышек качают нефть, продают, денежки капают. Да? Ну, то есть, визуально подошел, кранчик открыл, качает, продают, рубль девальвируется, доллар растет, у меня, соответственно, там и долларов куча денег, и в рублях, соответственно, бочка нефти стоит дороже, у меня поток только от этого увеличивается, денег, поступающий мне в карман. Соответственно, все достаточно интересно. Поэтому вот, таким, вот, вот они две стратегии. Да. Первая. Скользящий купон. Вторая стратегия стадо коров. Что делать прямо сейчас? Вот у кого у кого вопрос, что делать прямо сейчас, давайте поставим пятерочки да, по итогам данного вебинара. А, ну, во-первых, примените стратегию активного увеличения дохода. Ребята, это не сложно. Да? То есть это нужно просто принять решение, что вы это делаете. А поможет вам в этом очень серьезно прочтение до конца февраля 2019 года рекомендованную литературу, которую я вам дал в данном вебинаре, на данном мастер-классе. Просто прочитайте книжку, ребят, прочитать там одну книгу там в две недели, проблемы не составляет. Просто прочтение этих книг кардинально изменит вашу жизнь, да? то есть изменится ваш подход в плане... А активного увеличения дохода, что по этому поводу можно сделать. Количество идей, которые у вас появятся в голове, оно просто несоизмеримо. Даже не, ну это просто чудом будет, да, если вы ее прочитаете. Там не так много список из этой литературы, причем книги не такие большие. Поставить личные финансовые цели, составить личный финансовый план. Немедленно открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный, и начать инвестировать, да, то есть покупать а, как минимум сургут, нефтегаз, прев, да, а, как минимум а, сформировать портфель из дивидендных историй, как минимум согласно вашего возраста следовать стратегии скользящего купона, получив от меня список облигаций, которые лично я использую. А сформировать инвестиционный портфель с дивидендных акций с доходностью более 7% немедленно сейчас. Желательно рассмотреть экспортеров, да? научиться самостоятельно выбирать дивидендные акции и облигации для применения стратегии «Скользящий купон» и «Стадо коров». Ну и развивать интеллектуальный капитал. Развитие интеллектуального капитала – это литература, мастер-классы, тренинги, в том числе… там кто-то там в трейдинг хочет удариться, да. Но вопрос вот именно по фундаментальному анализу, как отбирать компании. А теперь, соответственно, вопрос, кто, кто хочет больше. Сейчас пойду. Вот, ребят, чтобы не было, сейчас пойду и 100% денег вложу в Сургут. Вот этого вот не надо. Я рекомендую там, может быть, потратить немного денег и пройти отдельно мастер-класс. По вот этой подробности да то есть каким образом выбирать дивидендную историю где смотреть информацию как формировать портфель какая доля компании должна быть в портфеле а, то есть а, потому что запрос на самом деле на данный мастер-класс был достаточно большой многие люди говорили максим вот хочется формировать постепенно пассивные источники дохода да то есть как покупать вот этих вот коммерческих коров то есть где ты смотришь дивидендную доходность как ты это определяешь вот кто хотел бы такие скиллы получить, то есть кто хотел бы непосредственно пройти историю со мной, чтобы я поделился этой информацией. Соответственно, вебинар в записи будет. Сейчас про мастер-класс, который будет с 22 по 24 января, традиционно, три дня, 3 дня со мною, как создать весомый капитал с нуля. Вот здесь именно про облигации. Ну, вообще, на самом деле, что здесь мне хочется объяснить? Мы много говорим про капитал, но единица понимает, что такое капитал. Вообще, в принципе, понятие капитала, да, то есть что такое капитал. А, ну, давайте, для кого, да? Обычные доходы в разумные сроки можно стать богатым. Система пассивного дохода, да? Ну, опять я могу поделиться своей, если будет интересно. Постоянный рост капитала. Будет. В любом случае я вам показал, да, то есть за счет чего он обеспечивается. Защита уверенности в завтрашнем дне для вас и ваших близких. Для кого мастер-класс? Для желающих стать богатыми? Хотите создать миллионы капитал с нуля, простыми малыми шагами? У вас есть капитал, в принципе, уже для инвестирования. Вы готовы следовать определенной стратегии? по увеличению активного дохода и следовать стратегии со сформирования пассивного дохода, ну и цель обеспечить надежное будущее. То есть, у нас будет, получается, три дня, опять же традиционно получается это базовая основа плюс вип блок на котором самое мясо. На базовом блоке в первом дне, что такое капитало, как создают его с нуля, примеры создания. Как создаются, какие риски в этом случае возникают, что такое капитал, откуда пошло это понятие, как получить долю прибыли крупнейших компаний в России. Ну, еще раз про классы активов, почему покупка доллара далеко не идеальный способ формирования капитала, это продолжение сегодняшней тематики. Как снизить риски на этапе формирования капитала, все это вот разбираем в первом дне. И самое главное, как защитить от инфляции, потому что первая задача это защиты капитала от инфляции. То есть как результат это вы поймете, что на самом деле является капиталом, как его создать с нуля, защищать свой актив от инфляции, а недовольство ставкой 7% по депозиту. Ну и я действительно поделюсь там стратегией лучших инвесторов мира, да, которые как какие они применяют. На втором дне про Создание пассивного дохода. Что конкретно делать сегодня, чтобы в скором будущем стать богатым. Две ключевые составляющие инвестиционного портфеля. Что самое главное в получении пассивного дохода. В чем принципиальное отличие действий начинающего инвестора от того, что, кто уже сформировал необходимый капитал. Как получать стабильный доход благодаря акциям и облигациям. Как результат. Две эффективные стратегии создания пассивного, подхода, пассивного дохода и четкий план действий да, по формированию своего капитала на стадии получения пассивного дохода. Ну, самая соль, как всегда, она изложена у нас в, а, на vip дне это как работает облигация, естественно, частично мы будем касаться это и в теоретической части. Параметры выбора облигаций, список конкретных облигаций, пассивный доход из дивидендных акций, список надежных компаний, которые сейчас выплачивают дивиденды от 10% и выше, не от 7, а от 10. И где и как найти лучшее предложение по акциям и облигациям на данный момент, да? То есть, ссылка на информационные ресурсы. Но, как всегда, самое главное – список из акций, список из облигаций инструкция, как экономить на налогах в конце года и не платить налоги с акций. инструкция, как правильно покупать золото да, для долгосрочных инвесторов. Ну, вот то, что сделали, то, что, в принципе, интересно, то, на что был очень большой запрос, нет, это не то же самое, что практикум, как выжить на тонущем корабле. Как выжить на тонущем корабле – это стратегия. Здесь мы говорим больше про пассивный доход, да? то есть как оценивать дивиденды, что такое облигации, ключевые составляющие облигации. А самое главное, людям же нужна информация, да, ребята. ну вы же понимаете, я вам стратегию дал. Проблем нет, я вам дал стратегию, я вам дал ее бесплатно, я вам сказал, что в чем заключается стратегия, скользящий купон, берите облигации, выстраивайте их таким образом, чтобы ежемесячно получать. Купоны, реинвестируйте этот купон, да? второе, там, стадо коров. Берите истории с дивидендами от 7%, формируйте, если вы не боитесь ошибиться, что вы возьмете какой-нибудь неликвид или возьмете это с плечом, вас вынесут на margin call. или может быть там начнется коррекция на рынке и вы начнете паниковать и потеряете деньги. Хотите, ради бога, используйте. Да? Хотите, чтобы получить готовую информацию, проверенную со мной, еще взаимодействовать в общей сложности 4,5 часа, на который будет целиком посвящено вопросам создания пассивного дохода и работы с этой стратегией. Хотите знать конкретику? Welcome. Да, я беру за это какие-то определенные деньги. Вопрос времени, который я вам экономлю, это гораздо больше, чем, чем посчитать свои еще 10 тысяч часов, которые нужно потратить на то чтобы в этом более или менее разбираться, ну, более или менее разбираться, наверное, не 10 тысяч часов, поменьше это стоит а, в, во временном раскладе, но, тем не менее, то есть, здесь задача а, симбиоз в природе, рука руку моет, вы мне деньги, я знания, мне эти знания недешево обошлись, сейчас я с этого зарабатываю. Я инвестирую, я инвестирую для детей, для своих, я инвестирую значительный капитал по данным стратегиям. У меня есть, в том числе, и стадо коров, дивидендная стратегия, да, где я преимущественно использую дивиденды. Мало того, могу сказать, что у меня сейчас 80% собственного капитала в дивидендной стратегии стада коров. Потому что есть риск в кризисе, да, что акции могут снизиться и, соответственно, там где хорошие дивиденды, там где щедрые дивиденды, сейчас риска все-таки поменьше. Поэтому я готов этим поделиться, я готов это рассказать. Кому интересно, пожалуйста, поставьте пятерочки и скажите, да, мне интересно. То есть я иду на этот мастер-класс, и здесь, наверное, тоже хочется задать вопрос, ребят, а как вы думаете, сколько это может стоить? Сколько вот, как дорого это может стоить, чтобы... Сколько это может стоить действительно? То есть, вот какая, какая цена, ценность этой информации? Окей, ребят, давайте... Там, наверное, прекратим уже интриги, ноги устали. Есть у нас следители за временем, да, то есть стандарт участия в первых двух днях, записи первых двух дней вы получаете, стоимость участия 5700, если сегодня подаете заявку, то цена 3900, то есть заявку можете подать непосредственно сейчас, техподдержка сейчас направит ссылочку, проходите, регистрируйтесь. Главное подать сегодня заявку, соответственно это стоит 3 900. VIP пакет, самое мясо, самая ценная информация. Ребят, вы были на антикризисе, да, вы видели качество информации, которую я стараюсь предоставлять. Я всегда стремлюсь, чтобы информация, которая идет в рамках платных мастер-классов, она по своей ценности была в 10 раз больше, чем люди за это заплатили. Но сколько может стоить вопрос просто выбора хороших классных дивидендных историй формирование портфеля из этих историй. Один раз и навсегда, то есть вы получаете, и у вас это вот пожизненно является. То есть 7500 рублей, если вы подаете заявку сейчас, то есть сегодня в 12 часов, соответственно, у нас цена повышается, да, то есть идет повышение цены, и для фиксации можете оставить заявку непосредственно в на настоящий момент. Задачи уговаривать нету, просто на это был действительно запрос и запрос в рамках клуба, да, то есть, клубы, ребят, кто закрытого клуба инвесторов, я рад вам обрадовать, что для платиновых участников участие бесплатное, для золотых участников скидка 50% даже от этой цены, техподдержку нужно написать, люди, кто не является в клубе, закрытом клубе инвесторов, цена вот такая. И она действительно оправдана. еще раз, наверное, мне не стоит задача убеждать, у меня стоит задача объяснить, что есть чем поделиться, хочется поделиться, хочется это рассказать. И здесь стимулом к этому является то обстоятельство, что ну, сейчас вообще очень модно. Вот эта вот тема стала да, связана с тем, что подводение итогов, что было в 2018 году, что ждать в 2019 году. А вот у нас налоги растут, пенсионный возраст повысили, бла бла бла бла бла бла бла То есть накручивают истерию, как все плохо. А я давно уже в своей жизни придерживаюсь такого факта, что 7 навыков высокоэффективных людей есть вещи, на которые вы влиять не можете, то есть, влиять на повышение или не повышение пенсионного возраста нужно признать за факт, что это нереально, мы на это повлиять не можем. Мы не можем повлиять на отмену НДС, ну потому что мы все-таки не во Франции сейчас, и народ российский вывести куда-нибудь на бунты, да, против правительства ну, достаточно тяжело, но при этом вот эта вот напряженность эмоциональная, она присутствует, пенсии повысили, рассчитывать ничего не надо, бюджет плохо зарплаты не растут, бла бла бла бла бла бла бла да, и то есть все вот так вот сжимается. Я говорю о том, что, во-первых, а, есть возможности, это классно, это здорово, потому что в таких возможностях, если ты являешься на позитиве, то ты будешь все равно чемпионом, да, то есть потому что все остальные просто не захотят даже пальцем пошевелить, а ты будешь активным. А, второй момент, а, у меня есть наставники, которые мне помогают, я тоже для кого-то хочу являться наставником. И в этом случае можно элементарно используя данную стратегию, да, спокойно формировать свою собственную пенсию. И эти знания, в принципе, пригодятся. Поэтому, что хочу призвать? Хочу призвать еще раз к тому, чтобы повышать свой интеллектуальный капитал, открыть брокерский счет, пройти мастер-класс, научиться формировать и подбирать портфели, Пройдет он, еще раз напомню, 22-24 января. Записи будут доступны. Вы всегда сможете записи посмотреть. На блоки, соответственно, списки тоже я предоставлю из дивидендных историй, которые можно непосредственно покупать. Бонусов будет дополнительно. Сегодня спеццена. Да, то есть сегодня спеццена, если вы оставляете заявку. Итак, просто в качестве по скрипту мы хотелось сказать, что создать с нуля миллион капитала, иметь пассивный доход 3,5 или 7 тысяч долларов вполне реально. И то, как это делаю я у себя сейчас, я готов непосредственно поделиться. Ребят, у меня на этом все. Давайте пару минут вопросы. Да? какие у вас есть по итогам данного вебинара. И, и, в принципе, все. Оцените по шкале от 1 до 10, как вам полезность акцентирую бесплатного вебинара, который вы сегодня получили, особенно в плане увеличения активного дохода. А список облигаций, ребят, список облигаций в рамках VIP-блока, список из 10 акций и 10 облигаций с доходностью более 8% годовых, то есть как минимум на 3-5% пункта ставок написали, выше, чем банковский депозит. А это будет все для VIP-участников. Да, подарок. Подарок. Человек, который правильно, первый, правильному ответил, ребят, Надя, зафиксируй, пожалуйста, кто правильно ответил на вопрос, что относится к пассивным источникам дохода. Это депозиты, облигации и акции, депозиты 1, 4, 7. 1, 4, 7 – правильный ответ, первый, правильно ответивший, сможет принять участие по тарифу стандарт бесплатно. Соответственно, здесь нужно, так, мы с вами свяжемся, техподдержка, Надь, пожалуйста, посмотри сейчас, чтобы человек знал, что, что он победитель. Для вас участие в мастер-классе по стандартным условиям, по стандартному тарифу бесплатно. Ребят, я сказал, что скажу сегодня, где можно будет получить список облигаций. Давайте не будем передергивать. Я всегда знаю, что я говорил. Я сказал, что я скажу, где можно будет взять список облигаций. Список облигаций, я вам сказал, можно будет взять на VIP-пакете мастер-класса. То есть, он там включен в раздатку. Поэтому я вам говорю, где его можно будет взять. Я не сказал, что я вам дам список из облигаций. Я сказал, где его можно будет взять. Его можно будет взять на VIP-дне мастер-класса. Так, что еще у нас? Иван Победитель, напишите email, mail пожалуйста, техподдержки на этой позитивной ноте давайте заканчивать